Здравствуйте, дорогие друзья! Я вот проезжал мимо госпиталя для животных. И вот, когда проезжал, увидел такую картину. Ребята тут как-то вот занимаются с котом. То есть это что такое? Как бы полуаквариум такой с дорожкой. Они держат кота. вот идет по дорожке, но в воде. Вот такая вот картина. Я, конечно, когда это увидел, я обалдел. Ну и решил это снять, естественно. Почему? Потому что не всегда увидишь кота вот так в воде. Его глаза, конечно, я вот тут если передам на съемке, он, конечно, немножко котик обалдел от всей этой, видимо, процедуры, но идет, идет, идет котяра, и все нормально. Вот, это мне понравилось, и я решил вам это показать. Ну, Что-то еще будет. Интересная подорога, я вам обязательно покажу. Все, до новых встреч!